Желаю вам счастья на многие годы, Чтоб суть его видели вы в чем угодно. В рождении ребенка, в улыбках друзей, В любимом занятии, в работе своей, В цветке, распустившемся ранней весной, В глотке лимонада, в полуденный зной. Оказанной помощи бедной старушке и в запахе чая, Заваренном в кружке, в объятиях любимых, В поддержку словах, в невольных от радости Теплых слезах, и в птичьем свободном И смелом полете, и в том, что вы в мире Прекрасном живете. Желаю вам счастьем со всеми делиться, чтобы видеть вокруг посветлевшие лица. И знайте, искать долго счастье не надо, оно близко-близко, оно всегда рядом.